добрый день меня зовут кочерга виталий я представляю компанию индустриальное питание компания которая более 28 лет занимается оснащением предприятий общественного питания и сегодня я хочу вам рассказать о Оборудование, которое практически применяется в каждой профессиональной кухне – это фритюрницы. В меню большинства предприятий общепита входят блюда, приготовленные методом фритюрирования. Котлеты по киски, картофель фри, пончики, кольца кальмаров, панировки, сладкий хворост – вот далеко не полный список горячо любимых блюд ноги гурманов. Для того, чтобы эти блюда получались вкусными, однородными, с аппетитной румяной корочкой, необходимо использование специализированного теплового оборудования – фритюрницы. Что же они из себя представляют, эти фритюрницы? Профессиональная фритюрница – это аппарат для жарки во фритюре, то есть в глубоком слое растительного или животного жира. Состоит из прямоугольного или квадратного корпуса, из нержавеющей стали, внутри которого располагается емкость, в которую наливается фритюр, подогреваемый электрическими тенами или газовыми горелками. Также в комплект входит крышка, сетчатые корзины для погружаемого масла продукта и терморегулятор, с помощью которого выставляется необходимая температура тепловой обработки продукта. Дополнительно фритюрница может комплектоваться кранами слива отработанного масла. Для каждого формата предприятия общепита, в зависимости от процентного содержания количества фритюрных блюд, в меню подбирается свой тип фритюрницы. Настольные фритюрницы применяются в небольших кафе-ресторанах, где специализируются на приготовлении блюд, так называемых, из-под ножа. Либо это индивидуальные блюда, которые э, реализуются порционно. Также э, эти фритюрницы небольшого размера применяются на предприятиях стритфуда. Следующий вариант фритюрниц – это те фритюрницы, которые устанавливаются на подставке, либо являются монолитом вместе с подставкой, и устанавливаются в тепловые линии в один ряд. Эти фритюрницы более объемные. Тепловые линии бывают 600, 700, 900 серии. Эти цифры обозначают глубину оборудования в тепловой линии. И Тепловые линии и фритюрницы в них используются в заведениях с большей проходимостью, чем указанные ранее, или в тех, где блюда, приготовленные в фритюре, являются профильными. Следующий тип фритюрницы – это фритюрницы с высоким давлением в рабочем объеме, что позволяет использовать более низкую температуру фритюра. Результатом этого является быстрое образование прожаренной корочки, препятствующей потере влаги, находящейся внутри продукта. Изделие получается более сочным, обжаренным корочка более тонкая и практически, Исключает попадание жира внутри продукта. Такие фритюрницы используются на предприятиях фастфуда, которые специализируются на приготовлении блюд во фритюре. А сейчас поговорим о вариантах исполнения фритюрниц. В зависимости от веса одновременно приготовляемого продукта, можно приобрести фритюрницу с различным объемом ванны, достигающим, как я уже говорил, и 12, и 15, и 20, и более литров. Если блюдо во фритюре приготавливаются редко, то на предприятие общепита подойдет фритюрница с одной ванной. Прибор с двумя ваннами позволяет готовить автономно сразу несколько блюд. Также фритюрницы отличается по форме ванн. Квадратные, прямоугольные, глубокие или мелкие. Они каждый предназначены для своего продукта. Квадратные ванны универсальные. неудобно готовить различные блюда. Прямоугольная подходит больше для рыбы. В мелких и широких ваннах удобно и экономично готовить те блюда, которые готовятся по технологии в один слой. Это чебуреки, пончики, пирожки и схожие с ними блюда. Профессиональные аппараты снабжены так называемой холодной зоной. Она располагается между днем фритюрницы и нагревательными элементами. Туда попадают крошки, частицы продукта и оседают на дне фритюрницы. За счет этого масло... Реже приходится менять, и она остается гораздо более чистым. А теперь об основных достоинствах фритюрниц. Продукты, приготовленные во фритюрнице, сохраняют все свои испытательные свойства, так как температура масла регулируется термодатчиком, и оно не перекипает. Обжаривание происходит однородно со вкусной аппетитной корочкой. Фритюрницы рассчитана рассчитаны на продолжительную работу с достаточно большим объемом продуктов. В течение дня ее не надо выключать или охлаждать. Работа на этом оборудовании не требует специального обучения персонала.